Добрый день! С вами Наталья Никитина. Мы продолжаем наш видеокурс под темой «10 ошибок, которые часто допускают пользователи 1С управлений торговлей 8, и как просто их решить без помощи программиста. В данном видеоблоке мы рассмотрим ошибка номер 2: Типичные ошибки при вводе новой номенклатуры. В этот блок входит. Такие понятия, как определение понятий код и артикул, чем они отличаются, на что обратить внимание, как не следует поступать. Следующий блог – это что такое вид номенклатуры и как неправильное определение вида номенклатуры может в дальнейшем отразиться. И третье – это чем отличаются понятия единицы измерения. Давайте посмотрим. Для этого мы откроем с вами справочники номенклатуры справочник номенклатуры данный справочник можно также открыть и он находится у нас на панели под вот такой кнопкой Итак, для того чтобы внести новый товар определить мы с вами должны нажать кнопочку добавить и у нас появится вот карточка по созданию нового элемента справочника в поле наименования мы внесем с вами наименование товара например набор конфет Запишем этот элемент справочника. Записать. Мы с вами видим, что в поле код присвоился автоматически программы 1С порядковый номер, который следовал ну, порядку вот во всем справочнике: 148. Часто очень пользователи вот этот код а, хотят внести сюда а, свою какую-то кодировку. Они путают это поле а, с, с артикулом. То есть они определяют сюда код, который у них находится в артикуле. Хотя артикул, поле артикул, оно тоже предусмотрено в программе 1С, и его можно определять здесь. И данный артикул в дальнейшем отображается. И вот визуально мы видим в справочнике его, и в печатных формах мы его можем потом использовать. Все это зависит от настроек пользовательских, как он хочет в дальнейшем видеть этот артикул. Но вот я еще раз говорю, что вот это поле код пользователи используют за артикул и начинают его редактировать, иская, ищут моменты, как это сделать. Такой момент, конечно, есть. меню действия редактировать код. 1С здесь предупреждает о том, что вы меняете нумерацию в системе, вы действительно это хотите сделать. Мы говорим да. И тогда поле код становится доступным для редактирования. Например, мы внесем сюда свой какой-то код давайте внесем 44 88 и запишем этот элемент в справочника все вот мы его записали вот он у нас находится набор конфет в справочнике теперь давайте посмотрим что произойдет как же 1с отреагирует на создание нового элемента справочника создаем новый давайте назовем его набор конфет 2. И нажмем кнопку записать посмотрите что произошло произошло следующее что в поле код присвоился новый порядковый номер который следует уже за нашим номером 4489, они а не за 1с который шел там 148 по моему или 147 давайте теперь просмотрим общие как порядковые номера шли для этого нужно отобразить. Вот все элементы справочника сейчас у нас отображаются иерархически, то есть группы, подгруппы и так далее. Но мы можем выстроить все элементы справочники по порядку. Как это делать? Правой кнопкой мыши и отключаем иерархический просмотр. Вот у нас все пошло подряд. И еще есть такой момент, как сортировка. Сортировка, сейчас она идет по наименованию, то есть от А до Я, а мы говорим по коду отсортировать. Спустимся в самый низ, и видим, что вот как шла нумерация. Обратите внимание. 145, 146, 7, 147. И пошел 44, 88, 44, 89. То есть нумерация, как говорится, сбилась. И для того, чтобы ее восстановить, нам нужно для номера 44, присвоить номер 148, здесь 149. И тогда 1С дальше пойдет по своей нумерации. Совет. Код не трогать не изменять используют для этого поле артикул вот но есть такие организации у которых идет своя внутренняя кодировка и они меняют этот код а, и используют также артикул но тогда за нумерации кодов они следят самостоятельно то есть дубляжей не может быть в 1с